Всем привет! Вы на канале Зашумим. В этом ролике мы с вами рассмотрим некоторые работы, связанные с автомобилем Mazda CX5. Первый это у нас установка омывателя камеры, установка электропривода крышки багажника, установка вентиляции сидений водителей переднего пассажира, полная химчистка салона, а также полировка кузова с нанесением жидкого стекла Critex H7. Также дополнительные опции это полировка под ручками, то есть ручки надо будет демонтировать, а также полировка проемов, проемов дверей. Итак, значит, сейчас пока ведутся работы по установке вентиляции сидения, среди сидений производятся работы с химчисткой. Значит, в химчистку у нас входит обработка пола, обработка торпеды, консоли, потолка соответственно всех дверей и обшивок, а также багажного отсека вместе с крышкой багажника. А обычно, когда мы делаем химчистку, мы снимаем передние сиденья. Здесь они сняты ну, по двум причинам. Первый – это вентиляция, второй – соответственно, химчистка. И тем самым мы имеем доступ максимальный для до всего пола. То есть мы первым делом применяем сначала тормадор, и мы выбиваем всю грязь, всю пыль, весь песок, который у нас э, со время, за время эксплуатации собирается, потом экстрактором мы вымываем всю эту грязь, всю эти частоты, ну а в качестве химии мы используем только химию коха. Эта химия очень хорошо очищает салон, и при этом она биоразлагаемая. А как она работает, можно посмотреть вот на одном сидении. Здесь уже установлен комплект вентиляции, сидение уже полностью у нас собрано, и вот кнопочка как раз вот там стоит. Но сейчас дело не про вентиляцию, а про Химчистку. То есть вроде как бы черное сиденье, вроде как не сильно вроде и грязное, но вот эта сторона у нас почищена, а вот эта сторона у нас та, которая была изначально. Как мы видим, она блестит, она в жиру, в отложениях, а то, что почищено, оно матовое, чистое и без каких-либо загрязнений. Давайте поподробнее рассмотрим э, процесс установки вентиляции э, в сиденье. Значит, ну, первое основное, сиденье полностью разбирается, чехол отдельно, пенополиуретан в сиденье отдельно. В сам пенополиуретан устанавливаются вентиляторы, это вот такие вот специальные вентиляторы. Их может быть э, два на спинке, либо три, это уже зависит от э, конструкции самого сиденья. В данном случае здесь будет два вентилятора на спинке и два будут на сиденье, на сидушке. Далее, значит, поверх этих вентиляторов будет установлена специальная сетка 3D-шная. Да, она будет ставиться в каждый вот этот элемент. Далее, штатный мат подогрева перфорируется вдоль нитей. То есть нити остаются на своем месте, но рядом с ними проводится перфорация, для того чтобы поступал воздух. В конечном счете это будет выглядеть примерно вот так вот. То есть штатная кожа, МАТ подогрева, специальная 3D-сетка, ну, а под ней, соответственно, сами вентиляторы. Эта сетка спроектирована таким образом, что вот вдоль волокон воздух распространяется по плоскости и дальше выходит в дырочки, дырочки, которые присутствуют на коже. То есть здесь сиденья кожаные, они с перфорацией, и, соответственно, перешивать их не нужно будет. Ну а кнопку включения вентиляции мы, соответственно, ставим на боковой пластик сидений у водителя с левой стороны, у пассажира с правой стороны. Давайте посмотрим, как выглядит у нас установка омывателя камеры. Значит, вот это у нас штатный шланг. В этом месте у нас происходит резко. Дальше пошел наш шланг внутри крышки багажника. Вышел, соответственно, в этом месте. И зашел внутрь. Точнее, наружу и э, с внешней стороны над камерой мы видим вот этот маленький маленький жиклерчик, который является у нас обмывателем камер. Подключен он соответственно вместе с обмывателем заднего стекла и работает с ним одновременно. А далее приступаем к установке электропривода крышки багажника. А сейчас здесь обычные стандартные газовые стоечки. Значит, здесь мы заменим газовые стойки, проведем проводку, установим блок управления, скорее всего, в крышке багажника. Плюс установим дополнительную кнопку внутри для открытия, точнее закрытия крышки багажника. И еще одна кнопочка у нас будет в салоне. Ну а теперь как это все выглядит. Здесь вот это вот у нас является электроприводом два модуля. Комплект проводки. Кнопочка которая ставится с задней части багажного отсека. Значит, вот это кронштейны, которые необходимо будет заменить блок управления электроприводом и замок с затяжкой. В этом комплекте именно замок. Бывают еще комплекты, когда затяжка заведует петля. Петля это вот, соответственно, вот это вот устройство, которое находится в нижней части багажного отсека. Закончили предварительные работы по установке электропривода крышки крышке багажника. Значит, как говорил ранее, мы заменили вот эти вот стоечки. Значит, от от стоек провод уходит у нас аккуратненько в дверь через штатное отверстие, которое здесь было изначально. Заменили замок. Замок у нас теперь с дотяжкой и с возможностью аварийного открытия на случай, если что-то пойдет не так. А здесь у нас, соответственно, пока кнопочка, она потом разместится на вот этой пластиковой части. И модуль управления электроприводом размещен в крышке багажника. Сейчас уже все работает. Давайте продемонстрируем, как это все происходит. То есть крышка багажника у нас опускается. Аккуратно закрывается и дотягивается. Открывается, соответственно, она у нас кнопки над номером далее вторая кнопка у нас установлена вот в этом месте вот она размещена в этом кармашке сверху есть, визуально ее в принципе не видно но она там есть. То есть нажимаем держим и крышка багажника поехала вниз есть еще одна опция это открыть с ключа штатного здесь Штатной кнопки здесь нет, открытия ключа, поэтому открытие на тройное нажатие э, вот этой кнопочки. Значит, заменили мы еще раз вот эти вот э, газовые упоры, заменили замок, мы, ну понятное дело, провели новую проводку для комплекта электропривода. Далее, начали заниматься э, уже восстановительной полировкой кузова. Значит, автомобиль у нас 2012 э, -го года, то есть за это время он уже достаточно э, много получил э, всяких разных... Потертости, с подчертости и царапин по кузову. Здесь, вот, допустим, видно. Да? Вот. Значит, мы сейчас будем заниматься восстановительной полировкой изначально, а потом закроем восстановленный кузов с защитным составом жидкое стекло. И хотелось бы несколько слов еще касательно полировки сказать. Значит, стандартно в комплекс полировки кузова у нас входит обработка ко всех вот лакокрасочных покрытий. Но очень часто остается зона под ручками вот этого. Да? И ну, невозможно добраться без вот, демонтажа ручек как вот в данном случае. И там, и, там, и там есть много царапин. Всегда, когда вы практически, когда вы открываете дверь, вы касаетесь вот внутренней части и царапаете лакокрасочное покрытие. А заполировать это ну, крайне проблематично. Это не входит в стандартную полировку, это дополнительная опция требующая демонтажа ручек. Когда все это будет отполировано, как вот, допустим, на этой стороне, да, и мы видим, что этих вещей нет. То есть вся зона под ручками, которая присутствует сейчас, она также отполирована, как и основная поверхность лакокрасочного покрытия. Поэтому здесь либо надо защищать эту зону полиуретановой пленкой, ну, либо, соответственно, желательно, когда производятся работы по полировке кузова, вот эту вот дополнительную опцию тоже включать в комплекс полировки. Работы с Mazda у нас завершены. Установлен у нас омыватель камеры заднего вида. кнопочку электропривода мы вот разместили сюда. Я ее еще не показывал. Соответственно, электропривод у нас полностью в рабочем состоянии. Закончили работы с восстановительной полировкой кузова, а также нанесением защитных, защитного состава жидкое стекло. Теперь у нас нет царапин на кузове, то есть весь кузов у нас полностью отполирован. Зона под ручками, то, что я вам показывал ранее, она также полностью отполирована, то есть там нет никаких затертости и так далее. То есть, кузов у нас, ну, можно сказать, в действенном состоянии. Исключение составляет только сколы, которые присутствуют на капоте. И вот, кстати, здесь есть небольшая вмятинка. Вот. Эти вот сколы, к сожалению, полировкой уже не убираются. Но, в целом, если не присматриваться так близко к э, этим сколам, то их, в общем-то, и не заметно более того, соответственно, у нас полностью готова химчистка салона то есть вот здесь у нас полностью очищен салон в нашу стандартную химчистку входит обработка и очистка сидений коврового покрытия, соответственно торпеды, консоли, руля всех обшивок дверных потолка, стоек ну и багажного отсека вместе с крышкой багажника также у нас устанавливалась здесь вентиляция сидений а сиденья у нас в сумме теперь выглядит вот таким образом То есть, внешние они никак не изменились исключение составляет только вот эта вот кнопочка эта кнопка является активатором системы вентиляции она имеет несколько положений то есть нулевое положение, когда ничего не работает и две скорости, одна более высокая вторая более низкая на этом, в принципе, все работы, связанные с этим автомобилем, у нас завершены. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.